Добрый день! Сегодня я представляю вашему вниманию новую силиконовую куклу. Она изготовлена из силикона на платине Экофлекс 30. Достаточно гибкая, пальчики все гибкие. Вот, куколка имеет сосочку маленькую, можно еще докупить несколько. Да? 0,3 месяца подходит Совсем маленькая. Также у этой куклы есть функции. Она может пить и писить. А в ней нету скелета. Она очень гибкая. Головка поворачивается. Вот, таким образом держать, держать можно на руках. Глаза у нее стеклянные. Реснички есть, бровки. Волосики Махер. Очень мягкие. Сзади вот так она выглядит. Сейчас мы попробуем ее попоить. Посмотреть, как она все это делает. Молочко я сделала таким образом. Водичка и крахмал. Ротик маленький, поэтому сосочку тоже для молочка надо подпирать поменьше. Надеюсь, она напилась посмотрим как она пищает. все на этом обзор закончен ожидайте новые работы подписывайтесь на мой канал